Друзья, всем привет! Меня зовут Юля. Меня Женя. Это мой муж, если кто не знает. Вы на моем канале Сладкий Персик и сегодня у нас обзор вот этого увлажнителя от Xiaomi. Да. Он называется Xiaomi Mi Smart. Насколько я знаю, у них вот одна такая модель, вот именно такая модель. Слушай, я не силен в линейке увлажнителей. Вообще Xiaomi это такая компания, которая делает вообще абсолютно все начиная от телефонов, телевизоров, заканчивая ложками, вилками. Поэтому, я думаю, что и увлажнителей у них несколько. Но, по крайней мере, вот это у нас в России очень распространено, mm -hmm. Она продается во всех крупных и сетевых магазинах, и на маркетплейсах. В общем, найти ее достаточно просто. Проще, чем остальные увлажнители от Xiaomi, это точно. У нас до этой модели был какой-то старенький увлажнитель, такой с вентилятором, который мы покупали по фишкам в супермаркете. Мы его взяли, случайно совершенно поняли, то, что без увлажнителя жить на самом деле хуже, чем с увлажнителем, и потом решили обновить, и вот выбрали вот эту модель. Почему мы ее выбрали? А, ну, во-первых, все увлажнители с вентиляторами. Нет, неправда. Почему не прав? Потому что есть три типа увлажнителей. Есть ультразвуковые увлажнители. Ага. Есть, это вот, вот эти вот, они самые современные, да. последнего поколения. Есть паровые увлажнители. Да. Они работают по принципу электрочайника. Да. И есть стандартные увлажнители, которые вот, да. с вентилятором. Фишка в том, то, что у нас, во-первых, прошлый был тоже ультразвуковой. И во-вторых, ну, во ультразвук он испаряет воду. Но этот, вот эти испарения, их же нужно поднимать, соответственно, там есть маленький вентилятор. Собственно, из-за чего у нас прошлое и сломалось, потому что у нас просто забарахлил вентилятор. Мы его выкинули, соответственно, купили новый. Точнее, мы его даже не выкинули, мы а его родителям отдали, его, дедуш... детей, да? его дедушка починил, и он до сих пор им пользуется. Но в любом случае, нам этот больше нравится, и вот почему. Во-первых, у нас... Белая прекрасная кухня в минимализме и увлажнитель тоже очень хорошо подходит по стилю ко всей нашей квартире. Потому что у нас квартира-студия, и как бы мне не хотелось этих вот цветочков, рюшечек, вот этих вот всяких uh -huh. зеленых вставок. Мне хотелось просто красивый, минималистичный, лаконичный да, увлажнитель. Да. Поэтому вот этот просто идеально вписался в интерьер. Согласен полностью, то, что дизайн у него, как и в принципе у всей продукции Xiaomi, хороший, простой, минималистичный и при этом вписывающийся в любой интерьер. У нас прошлый кстати, увлажнитель был тоже белый, вроде как бы. все там было хорошо в дизайне, он был не такой цилиндрообразный как этот, он такой больше в виде капельки, но в любом случае он был белый и зачем-то производитель взял и еще сверху нацепил полупрозрачный зеленый пластик, вот, да. Да, пластик, который мы сразу же выкинули вообще просто. и у нас остался белый увлажнитель. Нормально, он нам тоже подходил по дизайну, но зачем-то некоторые производители вот так вот измудряются. Но, ну, наверное, кому-то нравится тут на вкус и цвет, как говорится. Согласна. Товарища нет. Вот что мне нравится, потому что о, что мне нравится наоборот. Юля сказала про дизайн, я просто дополнил. Мне дико нравится в этом увлажнителе то, что здесь нужно доливать воду сверху, потому что да, просто это очень убирается удобно. вот эта вот а, крышечка и все, и сверху я из обычного фильтра, мы фильтруем предварительную воду и туда заливаем. Почему фильтруем? Потому что если просто летит из-под крана, там быстро образуется вот этот накид. Налет. Налет, да, налет. Mm -hmm. Вот. И соответственно, я все сказал. Давай дальше. Просто прошлый нашего возника, этот первый, был очень удобный, там нужно было откручивать вот этот вот то, то есть вода наливалась сюда также, но приходилось откручивать вот эту э, верхушку, переворачивать mm -hmm. ее, откручивать на ней крышку и наливать воду. Да. Потом переворачивать и, и быстрее ставить. С нее вечно капало, и как бы, ну, это вообще было очень да. неудобно. Дико. А здесь просто вот... Дико <красно> неудобно, но э, прошлый увлажнитель нравился нашей кошке больше. Почему? Потому что мы снимали э, верхние, вот этот вот... Э, как ты назвала ее? Крышку. Нет, верх... верхушку. Верхушку. Мы снимали верхушку, и, соответственно, низушка оставалась открытой, а в ней была какая-то вода. Учитывая, что кошка, ну, она пьет воду отовсюду, только не из миски. То есть она пьет, мы ей открываем кран, она пьет из крана, мы ей специально ставим блюдечко или Чашка. чашечку, да, она пьет из чашечки, причем, когда ей надоедает пить по-человечески, это сказать, по-кошачьи, -по она начинает пить лапы вот так вот. вот. И, соответственно, ей очень нравился прошлый увлажнитель, потому что низушка оставалась с водой, она подбегала и сразу начинала пить. Ну, да, пока пить. мы наливали воду вот. сюда, она уже тут как тут. Вот только начинаешь откручивать, она уже бежит и быстрее да, хочет бежит. попить воду. И по инерции, когда мы поменяли увлажнитель, она и к этому тоже... Первое время побегало, когда я просто поднималась крышку, она такая, вот сейчас я попью, а тут уже не очень удобно, не достанешь, и она такая разочарованная уходит. Зато у нас в увлажнителе нет кошачьих слюней. Не. Ура! Не, но у нас и до этого не было, после того, как она пила, я все это промывал, Все было нормально. Еще один плюс. Этого увлажнителя в том, что он вообще не шумит. У него какой-то там в заявленных характеристиках в децибелах очень сильно низкий уровень шума. Да. Я просто могу сказать, что он работает практически бесшумно. Вот вообще. Если ты не знаешь, то, что у тебя увлажнитель включен, ты как бы даже и не услышишь. Согласен, да. Здесь, кстати, вот эта крышечка, она вот так вот фиксируется и, соответственно, не елозит. Угу. А, так, мне еще нравится, ну это опять же все в сторону дизайна наверное, то что здесь всего две кнопки спереди, то есть это включение кнопка управления интенсивностью потока увлажнения, то есть там три скорости, минимальная средняя, наивысшая и четвер... четвертый раз нажимаешь на эту большую кнопку здесь увлажнитель уже сам автоматически выбирает подачу Кого это? Пара? Ну, пара, да. Ну, там, в главной да. да, холо... да. Холодную ну, пла... пару да. вот, По выбранному заранее. Критерию. Заговорился вообще. И третья кнопка, которая находится сзади, ей пользуешься всего один раз, при. Короче, когда под... приносишь увлажнитель домой и подключаешь его к Wi-Fi. Да, вот. все. Настроил Wi-Fi и дальше уже управляешь им по да. смартфону. И это... и это следующее преимущество, потому что... Найди мне, пожалуйста, приложение. Потому что э, этот увлажнитель настолько умный, что он коннектится с телефоном. То есть ты скачиваешь приложение Xiaomi. Оно, кстати, одно на все устройства. Если у вас там есть умный пылесос-робот или камера, вот у нас камера есть. И все ваши устройства, они будут в одном приложении. Это очень удобно. Да. Вот, покажи. Вот, собственно, как выглядит управление влажните. Да. Можно здесь кнопочками включать, все регулировать, можно это делать в приложении. Здесь же показывает уровень влажности. Вот сейчас 51% Но это так себе нужно было, конечно, включить. Кнопочками не все можно, кстати, регулировать. В приложении можно больше, потому что в приложении ты можешь включить-выключить вот здесь подсветку. В, там, Звуки уведомления. Mm -hmm. и, соответственно, ты можешь также настроить влажность, какую тебе надо, чтобы он автоматически ее поддерживал. Вот. И можешь запланировать включение и выключение его. То есть по таймеру. Да, вот это он очень будет, удобно. А, На ночь, ну, значит, да, значит, если ты знаешь, да. все, что у тебя помещение там увлажняется до. Комфортные среды, там, за 2 часа, за 3 часа, за 4, ты просто ставишь таймер на 4 часа, ложишься спать и у тебя увлажнитель выключается сам. Например, да. Но мы этой функцией не пользуемся, мы просто заливаем полный бак, полный бак у нас отрабатывает. Здесь на самом увлаж... увлажнителе, кстати, нарисовано то, что весь бак израсходуется за 72 часа Примерно. Вот, и это, кстати, еще одно очень большое преимущество, у нее, у него объемы резервуара 4,5 литра, это очень много, потому да. что, ну, как бы мы его включаем, у нас, наверное, на 72 часа его не хватает, у нас достаточно сухой такой климат в квартире. Ну, мы включаем его просто на максимальную мощность и где-то... Ну, в районе суток, наверное. Да, ну -то, ну, то есть, вот, вы, вы представьте, вы заливаете воду утром, и э, он у вас там выключается на следующее утро только. Это очень удобно, потому что, вот, как раз-таки, если сравнивать с предыдущим увлажнителем, там был маленький объем вот этого бачка, и угу. его хватало, даже, даже не хватало на ночь. То есть мы ночью проспались, для того, чтобы увлажнить отпищал, ему не хватало воды, он автоматически выключался. Угу. А этот будет работать прям вот э, сутки, вообще легко. Это очень большой плюс. Наверное, самый главный, мне кажется, потому что я помню, мы с тобой выбирали, когда мы смотрели угу. большой резервуар. Да, да, точно мы его смотрели. И в него смотрели. Так, если э, говорить о минусах, они хоть и не очевидны, но они здесь есть. Ну, как бы, если уж э, искать их, то найти можно. Мне кажется, русский человек всегда найдет. Особенно русский человек в комментариях минусы найдет 100%. Но стоил он, когда мы его покупали около тысяч рублей, не знаю сколько стоит сейчас, может быть, он там стоит чуть дороже, не могу сказать, что там цену можно относить к минусам или к плюсам, потому что это все очень субъективно. Но минус, на мой взгляд, uh -huh. в том, что вот этот датчик влажности, он не показывает влажность на самом увлажнителе, и чтобы ее посмотреть, нужно зайти как раз-таки в приложение. Uh -huh. Приложение уже не в телефоне, и, например, если я одна дома, uh -huh. я не знаю, какая у нас влажность в квартире. То есть я просто включаю увлажнитель, ну как бы там чувствую, что мне нужно включить увлажнитель и включаю. Было бы удобнее, если бы здесь хотя бы вот, ну, показывал процент где-то на дисплее, почему бы нет. Так я могу же поделиться с тобой увлажнитель. Можешь поделиться, но все равно нельзя там... Приложение. Мама придет, кошку кормить, еще что-то. Ну как ну, бы да. Да. мне было бы удобнее, если бы влажность но... показывалась на самом приборе, не только в приложении. Да, согласен. Хотелось бы, но это бы, наверное, привело к удорожанию продукта. Возможно. Потому что это дополнительные материалы, дисплей, и все такое. В люб... Мне кажется, по-любому есть у Xiaomi модель там, постарше, у которая какой-то красивый нарядный дисплей. И он показывает это все. Но... Еще минус а, сегодня обнаружил только его. Если увлажнитель долго не открывать, ну, как бы, любой увлажнитель нужно обслуживать, там, менять воду регулярно, его промывать, потому mm -hmm. что, ну, как и, там, если вы в кувшине просто оставить воду, там будет такой неприятный налет, если долго Желтый. ее не менять. Ну, да. а, и увлажнитель то же самое. Но здесь, э, вот здесь вот, как бы, вот эта крышка снимается. Снимается Жанна. Вы просто поднимается Вер, да, вот, поднимается. И вот здесь э, видно... Такой налет, я не знаю, как ржавчина, которая сегодня пыталась почистить зубочисткой, но чтобы его питание почистить, нужно ее снять и бы уже там тряпочкой потереть. Но это скорее не минус, а такая особенность. Ну, потому что любой техникой нужно что? Ухаживать. Но Просто тренд современной индустрии по производству техники, всех производителей, они ведут нас к тому, ну, к максимальной лень. Например, почему мы отказались от робота-пылесоса? Потому что он сам себя не выкидывает. Он не выбрасывает за собой мусор. Вот, Соответственно, и здесь тоже вроде бы все просто. Ты залил воду, включил, вот он тебя увлажняет, тебе не надо там каких-то старообрядческих вот этих вот танцев с бубнами, как раньше э, в, в, там, моя бабушка, например, делала. Она там перед батареями ставила 3-литровые банк банки с водой, да, чтобы помещение увлажнялось. Сейчас этого ничего нет. Ты просто залил воду, включил кнопку, он тебе, пожалуйста, там еще и показывает, какая влажность, какая красота. Вот. Но мы в своей линии, естественно, продвигаемся дальше и э, у, меньше охоты вот, заниматься обслуживанием техники. Но... Этим нужно заниматься, чтобы техника прослужила дальше. Это же моя прелесть. Мы, кстати, не сказали самое главное, зачем вообще обязательно в доме, а тем более в России в сезон отопления, нужен увлажнитель. Да. Зачем? Да, да потому что все сохнет. Точно. Ну, потому... сохнет реально. Что... Кожа слизистая у нас, растения комнатные, мебель паркет, я не знаю, техника, животные. Животные очень сильно страдают да, от да. сухого климата. Если у вас там кошки, собаки, ну, рыбкам пофигу, я думаю, птички, то им, ну, им реально лучше, когда в квартире хорошая влажность. Вам тоже будет лучше, если вы, ну, я не знаю, на море, наверное, все были, все себя лучше чувствуют на море. Конечно. В том числе потому, что там влажный климат. Да, 100% согласен в южных регионах все себя чувствует лучше и там вплоть до штукатурки какой-нибудь до автомобилей и так далее потому что там вот такой сбалансированный климат он влажный тепленький и все такое вот когда у нас включается отопление у нас вроде бы тепленько вроде бы хорошо штукатурка не падает но очень сухо да очень сухо поэтому нужно Влажность поддерживает. Насколько я помню, если меня сейчас поправишь, влажность должна быть от 40 до 60% в квартире. Это считается нормальной влажностью, комфортной для организма. Ну да, насколько я помню, что-то такое. Да, у нас во многих квартирах в сезон отопления влажность бывает 7%. То есть где 7 где 40. Ну, очень низкая, да. Поэтому увлажнитель реально нужен э -э всем, вот честно. Вот такой у нас получился мини-обзор увлажнителя. Уверенно он вам понравился. Я тоже. Вы старались. Пишите в комментариях, было ли вам интересно, о чем интересно еще послушать. Мы обязательно снимем для вас еще обзорчики. Да. Пока. Пока.